Вокруг всех одинарных связей возможно вращение. Простейший пример – вращение вокруг одинарной ЦЦ-связи в молекуле этана. Поэтому у этана нет пространственных изомеров и есть только бесконечное число конформаций, непрерывно переходящих друг в друга. Если мы заменим два атома водорода у соседних атомов углерода на атомы хлора, то ничего не изменится. Атомы углерода по-прежнему будут вращаться вокруг связи СС между ними, и молекула будет плавно переходить между бесчисленными конформациями. Однако, если связь углерод-углерод двойная, то вращение вокруг нее невозможно. Если у атомов углерода будут разные заместители, то они могут расположиться с одной стороны от двойной связи, или с разных сторон. Это разные структуры, так как их невозможно совместить друг с другом. Они изомерны друг другу, поскольку их состав одинаков. Причем это пространственные изомеры, так как порядок связей в них одинаков. Вид пространственной изомерии, при которой в молекулах изомеров отдельные группы, расположены по разные стороны от двойной связи, называется цис изомерией. Если заместители находятся с одной стороны от двойной связи, то такой изомер называется цис-изомером, если с разных сторон от двойной связи — транс-изомером.